Если вы хотите узнать, как легко, быстро, практически за одно движение приготовить такого вкусного гуся в духовке, смотрите это видео до конца. Вам понравится. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю гуся. Огромного гуся целиком. Это будет очень простой рецепт. Все любят кушать гусика, но почему-то многие боятся его готовить и думают, это очень сложно и долго. Я сегодня покажу, как можно легко, быстро, практически одним движением руки приготовить целого гуся в духовке легко, быстро и красиво. С обалденнейшим гарниром. Эта птичка весит 4 килограмма 400 грамм. Она достаточно упитанная, но в то же время молодая. Я сейчас изнутри достаю жирочек. Он очень ценный. И мне пригодится для приготовления Других шедевров Оказывается здесь столько места Можно машину ставить очень много И это место я буду использовать Для фарширования Гусь у меня предварительно уже скорее всего Обработан, кожа у него Стянута, его облили кипятком Если ваш гусь с такой дряблой старческой кожей его нужно обязательно облить кипяточком чтобы кожа у него немножко стянулась вот здесь у гуся есть две сальные железы которые смачивают его перышки жиром и они не намокают многие их удаляют я их удалять не буду я думаю эта железа мне очень понравится и она будет вкусненькая так как рецепт гуся очень простой и быстрый я его заранее мариновать не буду сейчас я беру белый перчик и зеленый перец обычную крупную соль. Пропорции соли очень простые. На 1 килограмм гуся я беру чайную ложку соли. А также немного сушеного тимьяна. Чтоб понравилось моим друзьям. Ля -ля -ля -ля -ля -ля. Гусик уже практически готов. Сейчас он в сольке полежит пару часиков. А я пока сбегаю за яблочками. Гусь это такая птичка, которую можно фаршировать любым фруктом, лишь бы он был кисленький. Все, что есть, все пригодится. Айва, яблоки и чесночок. Чесночок я раздавил ножом, а здесь у меня свежий тимьян. Пахнет обалденно. Туда тоже добавим. Теперь я беру зубочистки и вот так вставляю. Это очень легкий и быстрый способ как без иглы зашить отверстие. И вот так. Раз. Это сюда. Это сюда два. И вот так зашнуровываю. Я буду готовить гуся в фольге. Это очень просто и быстро. Густика я кладу. Вот сюда. Вот так. Я прокалываю кожу гуся зубочисткой, чтобы жирок, который находится под кожей, мог вытапливаться. Чтобы гусь не улетел и тем более не убежал. Подмышки ему по апельсинчику, чтобы приятно пахло. Заматываю фольгу, но чтобы здесь еще циркулировал воздух. Духовка разогрета до максимальной температуры. Сейчас я туда ставлю гусика на 20 минут. И я обязательно в противень наливаю кипяточка. Черный перчик. Зерна кориандра. Эти пряности я смешиваю для того, чтобы приправить картошечку. Прекрасно. Попробуем проткнуть зубочисткой. Гусик уже полностью готов. Гусь провел в духовке. 4 часа, из них час секунд наверное, нагревался до температуры, при которой запекают гусика. И еще три часика готовился. Картошечка, остатки яблок и остатки айвы. Я все посолил, поперчил и приправил кориандром. Слегка перемешать, чтобы овощи и фрукты покрылись жирком, который вытопился из гусика. На руки и на ноги гусику я одеваю сапожки и рукавички чтобы ему было не слишком жарко в духовке. Хороший, тяжеленький ужин. Это все я ставлю в духовочку, чтобы приготовились овощи. У меня есть жирок, который я собрал с противня. Я им каждые 10 минут буду поливать еще гусика. Когда уже слишком будет золотиться шкурка, я прикрою его фольгой. Друзья, если бы вы знали, как пахнет мясо гуся, это что-то особенное. И шкурка, и жирочек, и мяско, и все одновременно. Мясо упругое, совершенно другая текстура, чем у курочки. Ну так классно. Ммм. Картошка на гусином жире. Mm. Под гусятинку, конечно же, нужно хорошее красное сухое вино. Как сделать вкусное сухое вино, ссылочка вверху. Если вам понравилось это видео, ставьте огромные-огромные лайки, подписывайтесь на мой канал и помните, кухня это самое спокойное место. Га-га-га-га-га-ба-га-га-ба.